You drive far from on Notte giorno, di torno girando Delle belle torbando al riposo Narcisettua dolcino d'amor Delle belle torbando al riposo Narcisettua dolcino d'amor Non più vrai questi bei panachini Короче, я уже готов. Все, обудирование доделал. Мужики, здорово, но у меня сейчас самый главный к вам вопрос. Вы чё, блин, делаете? Куда? Куда столько лайков? Не, реально, прикинь, на прошлом ролике мы набрали 4900 лайков. Я просто такой сижу и такой, что? Блин, происходит. Огромное вам спасибо, мне безумно приятно Ну, это реально не маленькие деньги Это реально не реклама КБ Потому что это реклама ВД Спонсор неотъемлемый, но блин Вот там пишут, ВД, ВД, ВД, реклама, реклама Ну-ка, не надо так Вы смотрите КБ, вам нравится, ВД спонсирует что не так? Ну, без спонсоров дорого такое снимать. Решили? Решили. Реально, вот что вам хочу сказать в его второй раз уже сегодня. Огромное спасибо. Блин, на прошлом ролике Егор вставит скрин. 25 тысяч просмотров. 4. 900, по-моему, лайков, если уже не 5000. Б блин, ну давайте перебьем этот рекорд, что ли. Этот ролик того заслуживает, он дороже, он интереснее, он круче. Все. Влепи лайк, подпишись на канал. И будут еще такие видосы. Это дорого, это круто. От души, мужики, просто вы лучшие. Мы столько давно не набирали, я прям полон эмоций. Снимать дальше для вас контент. 67 тысяч. Э, деп 60, с промиком 12%. Там мне скидывали на 20, я его не, юз, не, юз, не юзал сегодня, заюзал на 12. Вот, раунд, ху можно теперь отдышаться. Перед открытием, да, мы сейчас сначала откроем бонусные кейсы. Хочу поругать кейс-батл. Поругать, поругать, и еще раз. Пугать, Потому что очень неудобное у них пополнение. Я, например, заношу 60 тысяч, и прикинь, мне нужно это делать 6 раз. 6 раз повторять операции, потому как максималка одного платежа на КБ 10 тысяч. Это такой, но ну, это не, не, даже не геморрой, это жесть, это трэш, это очень неудобно. Да-да. Ну прикинь, 6 платежей по десятке. Обращение к администрации КБ. Сделайте максимальный платеж выше. Мне лично неудобно. Услышали мы друг друга с вами. Все, поехали. Ролик начался, блин. Поехали. Это было так близко, но золотой кирпич пойдет, 3200. Все, я уже начал эти вот свои прыжки с парашютом. Кстати, внимание, я, а, всем, кто меня смотрит, если вы занимаетесь маркетингом, продаете стулья, я готов, я открыт к предложениям, это ломается. Ну, он уже разваливается, смотрите, вот так вот возьму. Это что? Это ручка от а, механизма, который отвечает за кресло, за спинку, поэтому пишите мне ВКонтакте. Нужен стул. Чисто человек сходил в магазин, ну реально Мужики, давайте, кто работает, то предложение Жду интересное, хочу не, небольшое отступление Сделать, в этом ролике будет немножечко Другой подход, я слетал в тай, в, в миллионы Расскажу, и в этом ролике будут Вставки, стая какие-то, вставки с жизни Если вам такой формат зайдет Обязательно напиши в комментариях, конечно, лайк Не напиши в комментариях, я не пойму, прям Мне нужно, чтобы ты писал, ну, чтобы Я видел, вставлять дальше такое или нет, но это прикольно это такой лайв-формат в open кейсах, Что-то новенькое, пиши, энергии вам немного, но после, я думаю, как за завершится ролик я буду плакать все как обычно вот поэтому сегодня такой необычный формат у нас будет Поехали, еще один бесплатный кейс, тем временем 71к на балансе, Дикое пламя сказала салам алейкум и уехала в закат. Короче, какой сегодня план? Смотри, я обещал, что мы засунем все в контракт, но перед этим сначала открою за полтинник кейс Чингисхана, ибо это интересно, да, ну, я думаю, никто не против, все только за. После этого кейсы за 10 тысяч и все полетит в контракты. Ну что, поехали. Ну перед этим стой, это не реклама кейс баттла, спасибо огромное вилдропу. интеграция. Есть сайт, который крутой, который дает мне деньги на открытие. Переходим на интеграцию. Этого ролика не было бы, если бы не сайт под названием Wild Drop. И здесь есть то, чего нет на кейс-баттле. Поехали по порядку. Например, в разделе бонус-бокс находится вот такой барабан, которым можно выиграть. Случайный нож, случайные перчатки и самое классное 100 тысяч рублей к депозиту. Скорее всего, это вам никогда не выпадет. То, что действительно можно забрать, это два случайных ширпотреба. Почему два? Этот барабан можно крутить раз 72 часа, но не расстраивайтесь. После того, как вы придете ссылке прокрутите его получите один шерп это примерно рублей 10 вы вводите секретный промокод battle 200 нажимаете активировать и прокручиваете еще раз получаете скорее всего второй ширпотреб это 20 рублей просто с ровного места так сказать с куста на самом деле бонусов много очень часто падает 45 процентов к депу это на самом деле имба так как закидывая косарь ты получаешь 1450 И это не открыв бесплатный кейс о них чуть позже также на сайте есть ежедневные 24 часовые розыгрыши это имба ничего не нужно лайкать, репостить, звонить и занимать денег. Нужно просто открывать кейсы на сайте определенных типов. Армейская, запрещенная, засекреченная либо же тайная. Тот человек, кто за 24 часа откроет больше всего кейсов, получит заветный приз. Они, кстати, здесь дорогие. Открыв больше всех тайных, ты на данный момент получишь 6900. Засекреченная 4500. Запрещенная 2200. А армейская 700 рублей. Кстати, есть человек, который просек фишку и занимает первые места во всех розыгрышах. Ну вот на запрещенном его изи перебить. Здесь не так много участников, поэтому если открываешь, присмотрись к розыгрышу. Очень часто бывает, что на тайном всего 5 кейсов максимально открыто, и ты можешь забрать скин буквально за 7000 рублей. Неотъемлемая фишка этого сайта, это, конечно, бесплатные кейсы. По секрету, есть даже бесплатный кейс, который дается при пополнении полумиллиона рублей. Также, если будешь закидывать, не забывай промокод. Battle 200. Это имба. 40% этот промик, они вроде бы выдают только моему каналу, и он не ограничен для одного человека. То есть, один и тот же человек, человек с одного и того же аккаунта может использовать его хоть миллион раз. На самом деле промик это имба, потому как кейс батл это хорошо, но здесь не на 12, не на 20, а на 40 процентов. Закидывая вот это, ты получаешь сразу 1400. Закинул косарь, открыл там до третьего бесплатного или до второго бесплатного кейса и у тебя уже 1800 будет, то есть плюс 800 рублей, уже сказка, если ничего дороже конечно не выпадет. Поэтому батл 200 и на барабан, и на депозит. Вишенка этого сайта, это конечно самые дорогие в мире кейсы. Кейс за миллион за 10 миллионов рублей. Также виллдроп добавили новую линейку кейсов, вы просто посмотрите. Они, кстати, неплохо выдают. И уже, возможно, на этой неделе они откроют вот эту линейку. И здесь есть кейс за соточку, я это обязательно сниму. Но и для этого ролика ребята дали мне возможность открыть восьмой бесплатный кейс. И да, здесь мне не будет выпадать удар молнии, который я вставляю обычно в интеграции. Поехали. Восьмой бесплатный кейс. Ну это стока, блин. Это статрек «Огненный змей». Найс, nice, неплохо, 283 куска! Радовался бы я, если бы мне можно было выводить. Но после того, как мне выпал дар молнии, ребята мне не разрешают выводить в интеграциях что-либо, но я был бы рад, если бы все-таки разрешили. Но, кстати, неплохо, прикинь, сотку закину, этот кейс дается за 100 тысяч депозита и тебе огненный змей дропается. В общем, ты можешь сам лично опробовать этот сайт, ссылка в прикрепе, бонусы в прикрепе, приятного просмотра, мы продолжаем. Опа! Сразу, да, с интеграцией переход на человека. Долгое, да, но 60к Все-таки депозит, ребята, прошу простить И понять, но он годный сайт Мы с аккаунтов, там комментарий зашел -за -за -за Под прошлый КБ, пишут Веллропскам, в Веллропскам Но как, мы открывали саков подписчиков, да, я прокачки же там делал Блин, оно выпадало Ну типа, оно выдавало АК на АКах подписчиков Я понимаю, когда дропается мне На мой АК, но там АКи подписчиков Причем там ОП Градиент с выпадал Поэтому не надо мне тут, сайт выдает Мне денег заплатили Сори. <сёк> Писка-дизлайк <сёк> продался. Ладно, кейс за 50 тысяч, поехали. Очень интересные ролики по КБ у нас выходят. И, дорогие... Говно. Это говно из жопы за 43 тысячи рублей. А, можно что-нибудь когда-нибудь нормальное? Два кейс Чингисхана с ровного места только на канале Человек. Я не знаю, оно вообще не окупает. Кейс Чингис Чингисхан максимально никакой. Это третий кейс Чингисхана, который... Ой, какой же это... Ну вот, типа... Вы понимаете? Мы открыли три кейса Чингисхана, ни один не окупился. Говно! Кейс батл. я не хочу хейтить, как-то запятнать сайт. Но почему так? Я хотел в этом ролике типа кейс за 10 тысяч там несколько раз открыть, да, и засунуть в контракт. Но интересно же третчинги с хан кейса. Ну типа вот так дропается, блин. Я снимаю Кейс Баттл, потому что вы его лайкаете, вы его смотрите, вам нравится. Этот канал живет на ваших просмотрах. Если бы не смотрели, я бы не снимал, да? То есть у меня вариантов, грубо говоря, не остается. Но просто когда ни один кейс тебя не окупает... Ну нет, я, не, я, не, я был не готов к такому, серьезно. Я вообще был к такому не готов. Но, честно говоря, к такому я не был готов. Мне поставили открутку. Смотрите, куда мы, в какое место приехали. Этот пляж называется то ли Рая, то ли Рача. Вот такое место. Очень много, кстати, очень много кораблей. Прозрачная вода. Где-то, если вот так оплыть, проплавают черепахи. Мы сейчас в очередной раз пойдем с вами плавать. Тут очень сильно кусается планктон. Единственный минус, я покажу сейчас даже свои руки. То есть, в принципе, будет видно. У меня просто все опухшие руки, все обкусанные ноги. Это кусается планктон, даже которого просто не видно. Вот, но остров реально крутой. Мы сюда приехали, у нас остается полтора часа. Просто посмотрите. Реально прозрачная вода сейчас все это увидите. Просто белейший песок. Просто белый, блин Сейчас надеваем маску и поплаваем немного Я сгорела Нет, это, конечно, не конец ролика у нас Я же это не продавал, сейчас будут контракты Просто, ну, ну не, ребят, кейс батл, ну, это прям но ну, оно прям не окупает Почему такой калта падает? Смотри, что у нас Хоть это плакать, но здесь скинов на 18 тысяч Это вообще самый короткий ролик на канале по кейс Батлу. Я все-таки покажу им, что я их люблю Потому что их смотрят. Какое сердечко? Давай еще стрелочку нарисуем. Тут типа у нас объемное сердечко. Ну блин, ну что-то ну, как-то я прямо это... Ну вы хоть лайками поддерживаете. Лайков бы не было я бы совсем. Че красиво? Получилось. Я не вижу, что там. Пусть там будет что-нибудь дорогое. Пожалуйста. Ну, 24, кстати, толку пойдет. О, ну, что-то я прям расстроился, мужики. Е если что, Егорыч там будет смотреть, куда вставочки жизни вставлять. Ну, блин, мы красиво тут КБ сердечком нарисовали. Вот, по поводу вставок, реально, пишите в комменты, надо ли. Я так ни разу не сидел на ролике, ну просто, ну, я, я что-то нервничаю очень сильно. Что-то КБ как-то прям... Да нет, я расстроен. Я... Я, расстроен. Оп, Егор, запикай мат был. Ну, камон. Камон. не, Нет. нет. Вы можете, я уже понял, поэтому 7000 лайков и делаем 70 кд. Что-то я сказал, да, сейчас только думаю. Но он как-то вообще не выдает, я не знаю, в чем прикол. Мы прошлый ролик слили деньги, ну типа мы ничего не вывели, он вообще не выдает. Пишет вот в личку мне во ВКонтакте, Стас, у меня минус, там реально, ну типа реально просто мне, извините, да, если кто мне такой реально писал. Просто... Ну, смешная ситуация, пишет, Стас, Беда... у меня минус 10 тысяч рублей на кейс батле. закинь денег и запиши ролик, мне кажется, мой аккаунт интересен. Мужики, у меня минус 100 с лишним, то даже 200 с лишним тысяч рублей на кейс батле уже, наверное, нет, 100, нет, за эти все ролики, да, где-то, ну, сотка с лишним точно есть. Запишите ролик, закиньте мне, подкрывайте на моем кейсе. Не, ну просто реально вот такие приходят сообщения, ну типа, я ничего против не имею, пишите мне, я всем по возможности отвечаю, ну, только на откровенную чушь не отвечаю, скажу честно. Пишут мне такое, типа, у меня аккаунт минусовой, прокачай меня, у меня аккаунт минус 100 тысяч, прокачай меня, ну реально, блин. Что за дичь происходит? У меня горит. КБ красненьким уже. КБ, его вот тут человек. Я нарисую, что я очень расстроенный. Может, они все-таки поймут, что, ну, что, ну, как бы, ну, может, выдать человеку? Он расстроенный. Вот, вот я расстроенный очень сильно. Человек я. CL, блин. Я человек. Я снимаю кейс батл. Сто тысяч рублей уже в минусе. Поехали. Нож. Не, нож мы делали. Давай мы сделаем перчатки. А, да. Пусть там будет что-нибудь дорогое. Это как, это как это, знаешь, а... Эти, контракт в Да блин, ну, на одну и ту же стоимость падает. Ладно, с ним. Егор, пикай маты. Будет очень много их. Я тут буду орать, я тут буду ныть. Пишут, что Нет, вот реально, прикинь, под роликом было. Тебя дали денег, тебя спонсировали видео. А ты еще и ноешь. Ну, не дело, Стас. А чё мне, блин, радоваться, что я деньги проигрываю? Ну чё радоваться, что так дропает? Ну вот вы чё, шутите, что ли? Ну типа, а чё реально делать? Ну вот хреново дропает, что мне сидеть? Вау, как классно, конечно, у меня горит жопа, блин. Ну смех же, мужики. Блин, какой же это, какая же это жесть вообще? Ладно, радует, что реально КБ набирает. Но, ну, типа, знаешь, когда я снимаю counter Strike, э, и там затраты в районе 100 тысяч рублей. Вот э, позапрошлый ролик, который был, получается, вчера вышел топ-скин, перед топ-скином counter вышел. Ну, то есть, э, там типа сотка, да, open case, контракты. Но я, я снимаю и думаю, лишь бы оно набрало. Когда выходит кейс батл, я понимаю, мужики меня поддержат. кейс батл наберет. Здесь, фу-фу, я человек такой суеверный говно. Из жопы, наконец-то. Опять 200, я думал, он дороже будет, ладно. У вас есть, сейчас пойдем в Ну, я понимаю, мужики меня поддержат. Мужики меня поддержат, звучит, конечно. смешно. Ну, и типа, кейс батл просмотры наберет. И деньги улетят не впустую, а все-таки будут просмотры. Какой же кал мне падает? Ну, 5000 это мало сейчас? Типа, мы очень много проиграли. Найс, все зависло. Ладно, сейчас, кстати, будет интересный контракт. 24 тысячи он стоит. Просто поставим вот, ну, стрелочку. Стрелочку и нож. Я не знаю, это не похоже, по-моему, на нож вообще. Это нож, мужики. Не-не-не-не-не, это нож. Как же, как же изобр... Нет, ну видно, да, что нож? Ну, это веревочка, да, на которой висит этот ножик, а тут, типа, вот приборы висят столовые. Но, что-то у меня это полетело куда-то ножик, вот, еще один ножик на веревочке. Ну вот, несколько ножей, короче. Какое же это говно получилось. А, я случайно... Ну ладно, 31. Все, начинают возвращать. Чтобы окупить ролик, что два ролика, нам нужен прям офигительный дроп. Че, короче, три кейса за 10 тысяч и засовываем все в контракт. Ладно, он хоть начал бэкать. Я что-то прям вообще очень расстроился. Прям ну сильно. Давай за десятку золотую аробеску. Сейчас столько слов у меня было. Ну, кстати, неплохо. 15 тысяч, 17. У меня сейчас вот просто в голове... Напишите в комментарии, что я сейчас хотел сказать, когда мне так говно выпало два раза. Так, давай-ка... Ладно, давай контракт из этого делаем. Мы, мы жесткий контент делаем, камон. 30 тысяч это удовольствие стоит. А, жестко сейчас будет. Ой, мужики, готовьтесь. Лишь бы мне приготовиться. К, <бе> Б, Ван Love. Ну, как-то Ван Love я не знаю сделать. Еще одну стрелочку. Им понравилось, как я стрелочки рисую по-любому. Раз, два, три, четыре. Подписать. Давай, и там будет этот э, великий демон за полтинник хотя бы раз, два, три. Ну ладно, пойдет минус девять тысяч. Дай мне уже что-нибудь, что мне тут, блин, скакать надо как горный какой-то козел, не знаю. Просто когда от тебя ничего не зависит, да, на тех же опенкейсах, но ну, ты ничего не можешь сделать. Ты понимаешь, что все идет вообще не, не так, как хочется, не так, как ты представлял, и просто и и вообще, ну просто я не могу ничего поделать. Еще, кстати, под э, Роликами КБ пишут, ты не умеешь реально открывать кейсы, да отстаньте вы, на сайте каждом есть алгоритмы, Нету понятия в open case пространстве, мире, экосистеме, такого как ты не умеешь кейсы открывать. На сайте есть алгоритм и по нему сайт отрабатывает, если бы этого алгоритма не было, ну блин, сайты бы не существовали. Невыгодно админам любого сайта Кейс батл, там, дроп не знаю, из дроп Невыгодно всех окупать Но почему ютубер это не окупает? Поэтому не надо писать, что не умеешь открывать кейсы Это очень глупо и смешно со стороны выглядит Ребят, серьезно я, конечно, не горю с этого, вообще не горю, но мне просто смешно такое видеть. Поэтому, ну не позорьтесь, серьезно. Вот писали, типа, на КБ надо делать апгрейды, надо делать апгрейды. По логике, да, если бы реально КБ прям фигачило, ну то есть апгрейды делать, почему оно обязано сейчас зайти? Потому что я, э, собственно, слил очень много денег. Если бы эта система, как вы в комментариях пишете, работала, оно бы сейчас зашло. Я забираю свои слова назад. Все работает. А что, давай тогда каждый скин проапгрейдим? Но нет, на самом деле есть алгоритмы, и по ним все отрабатывает. Открываешь ты кейс, а, не знаю, там, что ты еще можешь делать. Ну, по алгоритму все работает. Мы сейчас, кстати, все скины попробуем на десятку проапгрейдить. Давай так. Давай сегодня немного сменим ход нашего вот этого ролика и поделаем апгрейды каждый скин сейчас на десятку. Зайдет, круто. Не зайдет, я вообще офигею. Ну просто 25-30% шанс, у меня минус, оно должно, но ну, вот опять зашло Ладно, сегодня меняем кардинально подход наш к этому замечательному веб-сайту Веб-сайту, слово-то какое, старинное Вот, чем по 10. Почему я не ставлю 5000, потому что каждый слив плюсует шансы в теории Даже по работе алгоритма, если думать, ну в теории шансы должны плюсынуться да когда, когда ты сливаешь? У нас есть 20. У нас. Слушай, у нас неплохо есть. Да, вулканчик Если он заходит, это сейчас годно. Это можно продавать и открывать кейс десятку и делать контракт. Но я очень надеюсь, что оно сейчас. Оно не зашло. Да ну нафиг. Ладно, это хорошо, я уже, меня трясти просто начинает, реально, я безумно начинаю нервничать У нас на 39 тысяч, это 41 Че, поехали, 4 кейса за десятку контракта, и я потому что вам анонсировал, даже не громкое слово, действительно анонсировал в предыдущем ролике, что будет именно вот так Мы открываем на все деньги кейс за десятку и фигачим все в контракт Ну, кейс 10 тысяч стоит, ну да, выдай ты хоть что-нибудь дорогое Я думал это 66, я уже такой смотрю и, ну, мозг ставит пробелы, грубо говоря, и точки между цифрами кстати, неплохо, сколько они стоят? Так мало не стоят. Плюс шест... Егор мат был пикой. Я буду Егору говорить, потому что Егор не всегда их слышит. Если это прямо завод, это дорого, но ладно, пойдет. Только кейсов почти. Но остается 1300 рублей. Это перчатки, я думаю. Ну, конечно, это перчатки. Grand Slam, вообще... а One Love просто. По итогу окупа особо хорошего нет. Это вообще ни о чем. 38 тысяч. Жди. А мы накупались и на тракторах поехали есть. Это вообще самое веселое, У нас как коровки их-то везут, это очень прикольно и необычно. Причем еда в стоимость входила, и катание на тракторах, видимо, тоже. А папа Рай какой-то, Рая Фадхер. Все, приехали сейчас будем есть давай-ка мы все-таки еще продадим ну я хочу нормально у нас у нас 40 нет а, добьем сейчас до 40 чтобы открыть еще 4 кейса Ну сейчас я дешевый открою чтобы заапгрейдить просто скин А может и не придется нет придется вот из него мы сделаем я не знаю сколько там, 2000 я балансом закину потому что нужно нам вообще немножечко 65 процентов пусть будет Прикинь, не зайдет не зашло а, Все, счет 4 кейса. Ну просто неинтересно, там совсем скины дешевые были. Блин, ну это контент на века. Реально, мы тут рискуем. Я знаю, что ребята снимают кейс-батл, но делает кто-нибудь ли еще такой риск, помимо меня без понятия. Потому что других ютуберов я особо не смотрю по кейсам. Мне хватает вот серьезно, вот этого, то, что записываю я. Я от этого устаю уже. Да блин, а че? Гг. Все, забейте больше, ничего. Я фастом даже открою. ГГ. в позор лапки. прикинь, сейчас выпадет что-нибудь. Чинкуэда, золотая рабеска за 40 к. Ну, нет, вообще ничего, все, гага слишком плохо Че, калаш давай, а вы крафтили крафт калаш Сейчас самое мемное будет Типа, тебе выпало говно, потому что ты Не расписался, ну, то есть реально же пишут Всякую чушь в комментах, надо было нормально Расписаться, и тебе бы выпало, все, я тут рискую Потому что дальше смысла не вижу, ну Кейсы долбить там по 2000 рублей Не выдают они, апгрейд зайдет, будет круто, нет, нет, все Ну, тут просто либо да, либо нет, Оно скорее всего Сольет, потому что у меня шанса на аккаунте вообще нет Ну, вы это уже увидели Ладно, будто оно зашло. Или нет? Маразум <смех> крепчает, мужики. Чё поделаешь? Но оно не зашло. Не, у меня, у меня шансы просто на не то, что на нуле, они в минусе. 800 остается, давай, с бомжа до бомжа, или там откуда до докуда, не знаю. Как называется Counter-Strike 2. Крутой кейс. А купи меня. Пошел я. Ну вот как? У меня просто очко горит настолько, что.. Ну КБ, ну, блин, можно шансы повыше сделать, пожалуйста. Зайдет Фастом, оно не зашло. Ладно, мы без негатива говорили неной. Короче, вообще жопа получилась. Мы навалили контента, и я навалил в штаны. <связать> Такой получился ролик. Он получился большой, длинный, объемный. Я просто надеюсь, что вы залайкаете. Это 60 тысяч рублей. Ни хрена вообще не выпало. Ну вот, ладно, чё, врать не буду. Действительно, что-то выпадало. То есть, с кейсов там за 10 тысяч выпало... Выпали перчатки плюс 6 кусков. Апгрейды позаходили. Да и, блин, все. Ну вот сейчас, да, когда был полный слив... Я сделал апгрейд на 30-ку, он не зашел. Ну, как так? Такое себе. Ну, вот просто вы говорили, не умеешь открывать. Поделал апгрейды. Ну, мемно там получилось, конечно. У нас остается 100 рублей. и Брррррр. Беши без понятия. Но сейчас будет <пух> вот так вот, чекай. Ну, конечно. Забейте. Если вы хотите видеть кейс-баттл, вот, честно скажу вам и попрошу вас, этот ролик должен набрать минимум 5000 лайков. Если будет меньше, я это снимать больше не буду. Это спонсируют, да, но так... Люто просто сливать Ну реально, я от этого устал У меня нервы не бесконечные Я уже начинаю люто психовать на всю эту историю Поэтому, мужики, ниже 5000 лайков не продамся Шутки шутками, давайте наберем Давайте поддержим, чтобы я увидел, что вам это реально надо Но с другой стороны, это набирает в любом случае Больше, чем Counter-Strike Ну а кстати, у нас буст пошел, прикинь, сейчас до миллиончика дойдем Ну попробуем, чё, чем черт не шутит, да Получается в одном видео две рубрики С бомжа до бомжа и с э, Как там говорится это, я же забыл Пока с бомжа. Я забыл! Все. Ну, что-то я разнервничался очень сильно. Тоже человек. Простите меня. Из гнязи в грязи. Из гней... Из гнязи в грязи. Из князи в грязи. У нас два... Дв дв дв два ролика. Из... Э Князи в грязи. И сейчас еще и из грязи в грязи будет. Жопа. Короче, не знаю, может кому интересно, кто остался. Пиши в комменты, если досмотрел до этого момента. Пиши в комменты, если ты мне сочувствуешь. Пиши в комменты, если 60 тысяч закидывать не будешь. Потому что я посмотрел этот ролик. А лучше бы закинул на ВД, потому что он спонсор. И ребята дальше меня будут спонсировать. Думал, что сказать. Все, всем спасибо. ГГ, не хочу. Не хочу, не буду. Всем спасибо. Короче, ниже тысяч лайков не продаюсь, ребят. Ну, давайте набираем, я снимаю. Ну, это дорого. Мне с этого горит, Я с тобой люто просто психую. Вы не видите, то есть есть. Есть степень, когда человек ноет, а есть степень, когда человек уже, ну, ну, не могу я просто уже, ну, серьезно. Типа здесь я начинаю психовать, я начинаю нервничать и все. Всем спасибо, всем пока, ролик получился во всяком случае крутой. Контент получился годный. Стоило ли оно того? Определенно да. Потому что, ну, вы же за лайкайте, я же вас Пока.